Вот Очень хорошо, что вы заговорили о витальном ритме, потому что если мы будем говорить о витальном ритме, как о эффекте проявления стихий, то мы сразу с вами увидим на самом деле, что это и есть эффект проявления стихий. Если тело это земля, то витальный ритм это все остальные стихии, там где дыхание это воздух, сердцебиение это огонь, а дыхание спинного мозга это течение спинномозговой жидкости, то есть та самая вода. Когда Витальный ритм должен находиться в гармонии с физическим телом, поэтому витальный ритм у каждого свой, он зависит от физического тела, это очень важно, он зависит. Но если физическое тело начинает трансформироваться под воздействием витального ритма, это говорит о том, что Земля ваша подавляется, Земля ваша поглощена. Соответственно, находясь в земле, вы, понятное дело, его не почувствуете, вы почувствовали только сердце, то есть ближайшую стихию эфирка, огонь, что логично. Что очень четко. Я вам об этом не акцентировала ваше внимание на следующем занятии, но видите, вы сами все прекрасно увидели. Великолепный результат, очень хорошо. Только не давите огнем, не давите. У нас наша Земля, изначально живя в социальном обществе, она изначально задавлена огнем. Не делайте это еще больше. Да, наша с вами задача ее проявить, сделать вибрации Земли, вибрации матери, вибрации изначальной силы главными в сознании главными, а все остальные заставить ей подчиняться, заставить. Так как это умеет делать мать путем методов питания, да, путем методов благополучия, да, то есть вот таким вот тренировочным способом. Вот таким вот тренировочным способом. Поэтому земля все-таки должна быть первичной для людей, которые Живут на этой земле, кормятся с нами, кормятся. Все остальное это сопутствующее, помогающее выживать, быть успешным, коммуницировать друг с другом. Но земля ⁇ это жизнь. Причем жизнь вечная. Ну, почти вечная. Миллионы лет, можно сказать, вечная жизнь.